Доброго времени суток всем зрителям канала компании Радиосила. Это видео будет посвящено обзору портативной радиостанции Эксперт Мини. В комплект входит у нас инструкция на русском языке. Само тело радиостанции выполнено в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси. Небольшая двухдиапазонная антенна длиной 9 сантиметров, имеет SMA разъем Аккумулятор с напряжением 3,7 вольта и емкостью 1500 мАч. На батарее расположено гнездо Type-C для зарядки и светодиодный индикатор состояния зарядки. Зарядное устройство типа стакан, имеет также индикацию заряда, работает от usb в комплекте блок питания на 220 вольт. Имеется пластиковая клипса, она крепится на аккумулятор. И темляк на руку. Радиостанция удобно лежит в руке, с лицевой стороны мы видим динамик и микрофон. Ниже расположен дисплей, который отображает всю необходимую информацию, а под ним 6 кнопок управления. Сверху расположен регулятор включения, он же отвечает за громкость радиостанции, индикатор приема и передачи, а также фонарик и разъем под антенну, как я уже говорил по типу SMA с левой стороны три прорезиненные кнопки. С правой стороны под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Частотный диапазон 136-174 и 400-480 МГц. Всего 99 каналов памяти. Рабочее напряжение 3,7 вольта. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Размеры без антенны 107 на 57 на 32 миллиметра. Вес 170 грамм. Теперь поговорим о функционале данной модели. Включается радиостанция верхним валкодером. Он же отвечает за громкость. Слева верхняя кнопка. При кратковременном нажатии включает фонарик. А при удержании посылает сигнал переводит на используемую частоту. Нижняя кнопка включает радио. Переключение станции осуществляется кнопками с лицевой стороны. Средняя отвечает за передачу сигнала в эфир. На лицевой стороне. Две кнопки со стрелочками отвечают за переключение каналов. Изначально запрограммировано 16 каналов, но радиостанция поддерживает до 99 каналов. Сканирование включается длительным нажатием на соответствующую кнопку. Ниже расположилась кнопка включения приема погодных каналов при кратковременном нажатии. А при удержании она отвечает за отключение шумоподавления. Следующая кнопка переключает между активными каналами. А при длительном нажатии блокирует клавиатуру. Ну и наконец кнопка меню открывает нам доступ к некоторым настройкам радиостанции. Выбор пункта происходит на эту же кнопку. Изменяем значение стрелочками. Выход осуществляется на нижнюю кнопку. Ну и давайте коротко пробежимся по меню. Первые два пункта позволяют установить дополнительные тоны на прием и на передачу соответственно. Это CTSS и DCS-тоны. В третьем пункте мы можем задать уровень шумоподавления. Далее у нас идет подсветка. Можно выключить, включить постоянно или включить при нажатии кнопки. Следующий пункт отвечает за звук нажатия кнопок. Также можно включить и выключить. Шестой пункт. Активация передачи голосом. Здесь также можно включить, выключить и задать чувствительность. Седьмой пункт позволяет переключать мощность радиостанции с высокой на низкую и наоборот. Восьмой пункт включает попеременный прием двух частот, который у нас на дисплее, но передача будет вестись только на той, куда указывает стрелочка. Девятый пункт. Выбор широкой или узкой полосы. Десятый пункт. Режим экономии батареи. Можно включить или выключить. Одиннадцатый пункт. Задает ограничение времени работы на передачу. Двенадцатый пункт – запрет передачи на занятом канале. Следующий пункт – сигнал вызова абонента на канале. Устанавливаем понравившуюся мелодию и теперь при кратковременном нажатии на кнопку сканирования эта мелодия проигрывается в эфире на установленной частоте. Следующий пункт – выбор языка голосовых подсказок или же их отключение. Ну и последний пункт – это сброс настроек. Эксперт Мини – радиостанция компактного размера с минимальным набором функций. Из плюсов можно выделить два рабочих диапазона – ВХФ и УХФ соответственно. Также к плюсам можно отнести и зарядку от Type-C, что позволяет заряжать радиостанцию даже в автомобиле. В меню можно регулировать все необходимые настройки Единственное, пожалуй, отличие от других трансиверов, от того же эксперта, это то, что каналы программируются только с компьютера, но оно как бы и не всем необходимо.